Всем привет, это Анигилятор, и в данном видео мы расскажем вам про Т-54, первый образец. И через пару секунд мы переходим к реплею боя, не очень скиллованного игрока, чуть ниже среднего, и посмотрим, что он может сделать на данном танке. В патче 0.9.7 появился, по моему мнению, один из самых недооцененных танков в игре, Т-54, первый образец. Помимо самого главного вопроса, а стоит ли его покупать вообще, мы рассмотрим модули, перки ТТХ данной машины. На данном танке мне две отметки, и ему расскажем, что я его понял. С ролью фармера он вполне справляется. Его возят немало серебра из рандома. Танк подойдет новичкам и игрокам средней руки, так как это танк, который прощает ваши ошибки. Но начнем с самого важного, а стоит ли его покупать вообще? Да, стоит. Объясню почему. Начнем сразу с единственного, по моему мнению, недостатка этой машины, это скорость. Всего 44 км в час, который, к слову, он быстро набирает и неплохо держит. Скажу сразу, он быстрее, чем первый. Но ну а теперь о хорошем. Немаловажно, что на нем можно качать экипаж для советских СТ 10 уровня. Это самый лучший СТ в нашей игре, не только мое мнение. В топе можно нагибать. С десятками чуть-чуть скромнее играем и выполняем роль танка второй линии, танка поддержки. Но жить и с десятками можно. По моим личным ощущениям, десяткам кидает не так часто. В основном в топ или к серединке. Орудие немного косовато, а после апа сведение стало более комфортным. Пробитие у нас 183, что, по-моему, в принципе вполне достаточно. Да, с десятками мы используем голду, но можно обойтись и без нее. Правда, скудноват запас снарядов, всего 34, но для большинства игроков этого вполне достаточно. Не круж, что мы нагибаем и тащим бы да, придется поднапрячься, но вытянуть можно, лишь бы хватило снарядов. Все лучше, чем картонный и который которая пробивает все и который всю игру держит нас в напряжении, потому что его может пробить каждый, даже самый последний светляк. Наш тант это что-то среднее между Т-44 и Т-54. По моему мнению, даже если его сравнивать со всеми любимым Тайпом 59, то у нас ДПМ и скорострельность чуть лучше. Да, башня немного слабее, зато корпус немного прочнее, но опять же, скорости немного не хватает, главный минус. Коротко о броне, в ЛД 120, под углом все 240, НЛД 120, но углы уже намного хуже. Мы можем рассчитывать на рикошет, особенно в топе и в середине списка, даже с десятками сложнее, но если быть на флангах и против СТ, то вполне комфортно. Ромб это наше, мы можем танковать ромбом. К слову, башня намного крепче, чем у Т-44, правда обзор чуть-чуть слабее, 360 против 380 у Т-44. Маловато, но не критично, по мне так вполне хватает. Ну и напоследок, модули и экипаж. Досылатель, просветленка и вентиляция. Можно, конечно, вместо вентиляции поставить стабилизатор ветерикальной наводки. Но по мне, так первый вариант более приемлемый лично для меня. Модули критуются не так часто, поэтому я бы посоветовал малый ремкомплект, большой огнетушитель и большая аптечка. По поводу экипажа скажу следующее. Сначала командиру лампочка, остальным ремонт. Затем командиру ремонт, остальным плавный поворот башни, плавный ход и бесконтактная боеукладка далее советую качать боевое братство, но и не забываем что у нас слабенький обзор поэтому далее качайте танк на обзор ну и подытожив все уже сказано могу сказать следующее это хорошая машина по моему мнению она недооцененная я давно не испытывал таких чувств играя на этом танке у меня много прем танков но этот мой любимый если данное видео вам понравилось подписывайтесь на мой канал аннигилируйте рандом